Туда-сюда, ну давайте сюда пойдем. Вы просто отменяете и больше мне не даете билеты. Ничего вообще интересного для меня нет. Oh, wow, dog, right? Ребята, вот с этим водителем, там барышня ролик. Мне надо еще быстрее. Я, конечно, этого делать не буду. 12 галлон. У меня в траке 200 А uh, ритон. В общем, ребят, пока что иду на ресепшн своей авиакомпании, которая будет уже принимать решение. Но я так полагаю, вот, наверное, вот эта вот очередь из 500 человек. Это моя очередь. Я не знаю, куда идти. Туда-сюда. Ну, давайте сюда пойдем. Пытаюсь забронировать что-то либо на Орландо, либо на какой-то ближайший город еще. Может быть, получится. Если получится, было бы неплохо. И таким образом, я бы все равно бы долетел сегодня. И, соответственно, там бы меня уже кто-то встретил в Орландо. Там 3 часа езды и всего лишь. Ребята, спустился вниз. Хотел спросить на American. Буквально через час уже улетает самолет. Места вроде бы как есть, но приложение уже не продает. Думаю, может быть, они нам продадут. Нет, не продали. И в итоге, короче говоря, вот там три или четыре окошечка всего лишь. Это наш, наша авиакомпания Spirit. Я думаю, что нужно начать с самого простого. Просто подойти к ним и спросить, какие предложения у вас есть. Вы просто отменяете и больше мне не даете билеты? Не меняете на новый какой-то рейс, который, может быть, завтра будет? По расписанию завтра у них ничего нет. Я не понимаю значит ли это, что они не могут вне очереди поставить новый какой-то Боинг, который повезет всех тех, кто не смог улететь сегодня, или же не значит если же нет, я посмотрел уже ребята, ближайшие города, и Даллас и Хьюстон, и Тампу посмотрел, и все посмотрел, и все равно ничего интересного я не нахожу, к сожалению поэтому, наверное, я просто в самом крайнем случае, сейчас я отстаю вот эту огромную очередь, не знаю сколько, и я просто возьму, вон там, вон, рент-кар есть арендую машину, ну, поеду, что, дня два буду ехать, полтора, но ну, во всяком случае это лучше чем чем что чем ничего чем просто стоять здесь на месте обязательно ребят не унываем это обязательное условие блин ребята я прождал два часа пока вся эта очередь пройдет Видите, они более сообразительные наверное часто отсюда летают короче говоря Новости не очень хорошие, ничего вообще интересного для меня нет, поэтому отменил, деньги вернут, но деньги-то ладно. Пойдемте, ребят, букать машину, арендуем машину и поедем с вами вместе на тачке и домой. Что делать? На траке ехать, но я просто не успею, груза пока соберу туда-сюда, ну или успею, но я не хочу на траке, ребят, все, не хочу. Поехали, машину возьмем, да, это будет стоить денег, но в любом случае я зарабатываю хорошо, поэтому могу себе позволить и такой вариант. В общем, ребята, арендовал машину, вот смотрите, сегодня 26 декабря, по 28 на всякий случай, может быть, я и завтра приеду, но ну, вряд ли, конечно, но по 28, беру машину здесь, кидаю ее там, и цена вышла 293 доллара, ну, мне кажется, нормально, топливо у меня выйдет еще где-то столько же, ну, плюс еще, может быть, там, половину это покушать, заехать куда-то, отель снять сегодня, не так уж и, в принципе, сильно бьет по карману, единственное, что теряя время, мне бы не хотелось просто за рулем проводить время. Блин, ребята, это какая-то катастрофа, и здесь тоже огромные очереди. Надо было мне сначала сюда прийти, а потом уже принимать решение, в какой фирме арендовать автомобиль, потому что вот конкретно в моей, видите, баджет, а огромное количество людей. Вот Enterprise вообще никого, хотя они, наверное, просто не работают, а здесь просто катастрофа. Блин, да что ж мне так не везет? Пойду-ка, наверное, я просто поем, мне кажется, беды все от этого. Нужно просто покушать, сейчас все будет хорошо, все наладится. Пойду я поем и распланирую свою поездку. Мне ехать 1300 миль, на самом деле это не так-то и много. Учитывая, что я на траке 600 миль в день проезжаю. 600 миль, а вообще-то водители по 1000 миль в день едут. Ребят, похоже, и тут не везет. Я же вышел из посадочной зоны, где все гейты. И там все и рестораны, и заведения. Короче говоря, похоже, я ничего не поем. Похоже, я просто пойду сейчас. А, нет, вот какое то кафе есть. Пойдем сюда, зайдем. Еще и негде сесть. Ну ладно, постоим вот так, как этот парень, ничего страшного Это еще один час я потерял здесь, прождал В итоге они уже сказали, что у них закончились автомобили И всех тех, кто без дополнительной, предварительной регистрации Они уже пускать не будут отсели очередь, но у меня была регистрация, поэтому все окей Сейчас сказали на левел 3 забирать автомобиль Тем временем, ребята, уже 9 часов, блин Конечно, я устал, что там говорить я сегодня целый день. Быстрее спешу, скорее. Ну, может быть, так и положено. Знаете, я вот, короче говоря, считаю, что это знак судьбы. Значит, так надо, ребят. Вот так надо. Значит, это должно было случиться. Я, значит, должен поехать на автобиле. Чуть-чуть, честно говоря, ну, не то чтобы страшно, но я точно, как бы, ощущаю себя более уверенно на траке, когда я езду. на маленькой машине. Как-то я уже даже не привык ездить на далекие расстояния, тем более не так удобно. Блин, здесь тоже, что ли, очередь? Вау! Похоже, что здесь тоже огромная очередь. Ладно, будем стоять, что делать? Деваться некуда. Прошло, наверное, минут 40, а мы все ждем, очередь не сильно вообще сдвинулась. Я буквально метров, наверное, на 10 сдвинулся. Как я понимаю, проблема не только в наличии персонала, хотя, наверное, изначально проблема, в общем-то, и в этом, а в том, что просто им автомобилей не хватает, и они откуда-то их достают. То ли где-то парковка отдельная есть, откуда они достают автомобили, то ли мойка есть. Ребята, я сделал это, я ждал часа, наверное, два с половиной, вот у меня уже телефон садится, поехали, короче, я решил так едем в трак, я уже со всеми в очереди перезнакомился, со всеми переобщался, мужика встретил, русского из Питера, представляете, а я смотрю по акценту в принципе наших ребят по акценту слышно как бы долго мы не жили в Америке, все равно знаете, такой красивый акцент, я так скажу, красивый, между тем он и американцам, кстати, нравится наш акцент то есть понятное дело, что мы там хотим говорить так, как американцы, и как бы в идеале вообще, чтобы мы как бы, ну, были неразличимы да, может быть, но в принципе ничего страшного, короче говоря, время 10 сколько там, 52 уже, 11, да Короче. Я, наверное, поеду в трак, я так подумал, у меня планы так быстро меняют, а оно так, ребята, жизнь такая, нужно успевать, успевать, знаете, менять быстро, flexible нужно быть, понимаете, как говорят в Америке. Блин, я так рад, что, что наконец-то, казалось бы, такая ерунда, я арендовал машину, я заплатил деньги, я еще рад, что мне ее выдали. Почему это произошло? Потому что не только Spirit, не только моя авиакомпания, но South-West, Delta, American, что-то там еще, меняли полеты в связи с погодными Такими-то условиями, уж не знаю, что там в небе творится. Будем проверять, будем ехать. Что тут, ребят? Круиз-контроль есть? Есть. Может быть, удержание полос еще есть? Поеду я, наверное, в трак, заведу и посплю, высплюсь хорошенечко. У с утра уже поеду. Когда бы я не приехал, поеду с утра, потому что... Потому что потому. Ну, потому что что я буду в 11 выезжать, во сколько я спать лягу, это до отеля, что два часа проехать, смысл вообще есть или нет. Я вчера рано завтра встану, в 7 утра скажу так. И поедем Мы вместе с вами в Майами. Ребята, знаете, что еще не хватает для того, чтобы вообще этот день прям был великолепным и отлично завершился? Не хватает того, чтобы у меня села зарядка. 7%, представляете, осталось. 7% мне ехать 16 минут. Но мне главное на финиш напрямую выйти, это вот здесь, вот этот поворот. И, в принципе, дальше дорогу, я думаю, найду. Высплюсь хорошенечко, с утра позавтракаю, также в траке кашку себе сделаю. Короче, ладно, поехали спать, все, на этом все. все. На этом точно все, ребят, все, больше сегодня вы ничего не увидите. Хватит, и так я вас утомил, я уже чувствую, как вам надоело эти приключения наблюдать. Поехали спать, и завтра с утра стараюсь. Ребята, всем привет, доброе утро мне, в общем, что я вам хочу сказать, кофейку набрал на заправке, умылся, выспался хорошенечко, вот печенюшки всякие разные взял из машины, одеялка взял, вдруг я захочу поспать немного, включил навигатор, присягнулся. 1300 миль, ребята, у нас с вами впереди, но ничего страшного. В общем-то, ребята, что могу сказать? Мне кажется, что вполне себе удобно на этом автомобиле ехать. Большую скорость я держу, выше, чем на траке, естественно, на траке я медленно езжу. Ребята, вот с этим водителем, там барышня рулит на Туареге, мы уже едем вместе, наверное... Я не знаю, миль, наверное, 200. У меня уже бак, блин, пустой. У вас, наверное, такое тоже бывает. Я помню, в России раньше так было, когда я ездил. Например, с кем-то едешь. Ну, кто-то к тебе примкнется, и вы едете вместе. Так, Ну, вот мы с этой барышней катимся. Я надеюсь, что ей тоже скоро будет нужно на заправку, потому что Торек, наверное, живет -то побольше, чем моя Малибу. Короче говоря, веселее, знаете, когда с кем-то едешь. Потому что одному капец, как грустно. Одно дело, когда я работаю, ну, как-то там привычная обстановка. А на легковой машине так далеко я никогда не ездил. Понимаете? 3 часа 2 часа 59 минут 46 секунд 235 миль берем и делим 235 делим на 3 получается средняя скорость в час 78 миль в час умножаем на 1.6 получается 125 км в час мне кажется, ребят, совсем неплохо средняя скорость 125 км в час по-моему, нормально Средняя. знаете, что такое средняя? или объяснить? Короче говоря, через 10 минут будет заправка. Надо будет подзаправиться, кофейку налить и догонять вот эту вот быструю женщину. Слушайте, ребята, бак какой-то маленький, 12 галом всего лишь. Это сколько я буду заправляться таким образом? 12 галлон, у меня в траке 200 Все, поехали догонять Короче, ребят, я посчитал Если она ехала со скоростью 80 миль в час Я разделил на 60 Для того, чтобы узнать, сколько в минуту она проезжает И умножил на 5 минут, которые я стоял на заправке Итого она отдалилась от меня на 6,6 ,6 миль 6,5 миль, в общем-то, да? Для того, чтобы мне ее догнать Что мне нужно сделать? Ну, допустим, ехать на 20 миль в час выше, чем она ехала Реально ли это? Наверное, нереально, потому что она ехала там со скоростью 160 км в час. Ну, вот я сейчас 100 миль в час еду. Мне надо еще быстрее, я, конечно, этого делать не буду, но, короче говоря, может быть, она где-то задержалась. Я уверен, что я догоню. Так интереснее, ребята, так интереснее, так я до дома точно быстрее доберусь. понял, как тяжело все-таки без задней хотя бы тренировки ездить. Просто невероятно слепят. Как будто бы на дальнем еду, на самом деле на ближнем. Если на дальнем, я вообще, наверное, слепну и уеду куда-нибудь в Кювет. Ребят, вот смотрите, стоимость топлива это Флорида. Здесь уже топливо дороже несколько, но тем не менее, смотрите. 3 доллара за галлон. 3 доллара за 3,8 литра и дизель 4,5, но здесь очень дорого дизель, потому что это такая заправка. Для траков я заправляю дешевле. но ну, я вам уже, собственно, стоимость показывал. Ладно, заправляем и поехали. Тысячу девять миль я проехал. Давайте посмотрим, сколько времени я был в пути. 13 часов. Спасибо большое. Вообще, навигатор мне подсказывает, куда ехать. А я подъезжаю, ребята, в отель. Какой-то отель просто по пути нашел ближайший. 500 feet, да, блин, замолчи. Все, понял, спасибо. Короче, начал засыпать, ребят, время уже 11, и решил все-таки, знаете, я решил, можно было бы, конечно, в машине пару часиков поспать, как там многие водители, но я дальше что считаю, что у меня начался отпуск, правильно? Я хорошо в этом году поработал. Кстати, не то, чтобы я хвалюсь, но вот все 5 лет, сколько я в Америке живу, каждый год, каждый год, это, конечно, больше подходит к какому-то подводу итогов, да, года, но такого у меня не будет в роликах, вот давайте краткий итог сейчас прямо сделал, отдельного ролика, такого не будет. Каждый год у меня увеличивается доход. Каждый, каждый год, каждый год. Мне кажется, это нормально так быть и должно, правда? Потому что я адаптируюсь, я нахожу там новые способы зарабатывать. Больше, в конце концов, работаю. В этом году я больше, чем в предыдущем работал, хотя тоже много путешествовал. И к чему я это говорю? Потому что у меня начался отпуск, я хорошо поработал. Могу себе позволить, блин, нормально отдохнуть, правильно? Правильно. Поэтому я все-таки сниму отель, не буду там, типа, 2-3 часа покимарить и поехать дальше. Мне это не нравится. Так. Ребята, всем привет! Доброе утро мне! В общем, я вышел из отеля, взял кофейку на ближайшей заправке. Ну и все, сейчас направляемся домой. Отличное настроение. Просто рад, что окажусь дома скоро. Приветик, песик! Доброго утра тебе! Короче, не жизнь, а сказка, я вам так скажу, если коротко вас интересует. Ой кайф, ну вот родные края вот такая речушка у нас здесь ребята, ну вообще я хочу сказать, что мне кажется это прям вот вообще супер удобная опция сейчас я вам скажу сколько, они мне только что прислали уведомление, в котором есть конечная стоимость, 428 мне кажется, вообще шикарно в одной части страны вообще бросил и в другой забрал по-моему, шикарно Жама, привет, Здорово, спасибо что меня забрал, наконец-то поехали домой, все, теперь отпуск полноценный теперь кайфуем, отдыхаем, гуляем аварийку выключаем да и едем домой все ребятушки привет давай. показывай здорово. что нам пришло смотрите какая красота сори уже стемнело ну точнее это уже пришло давно я вам просто забыл показать мы просто не ставили вот новая регистрация все давай записывай я буду менять номера Путин вор. Вот так. Намного лучше, правда? Uh -huh. А вот с этим номером что сделал? Разыграем его? Ну как посчитаешь нужно. Да, может быть разыграем, ребят. Подумайте, предложение свое я вам отправил в Россию, Таджикистан, <laughs> Таджикистан Бапеш по-прежнему. Погнали. И куда, куда хотите отправлю, давайте подумаем розыгрыш какой-нибудь. мне. Посмотрите, в какой красоте мы живем. Какое просто сумасшедшее красивое место. Ребята, ну что, я в Остине, обратный билет к счастью не отменили, спокойно добрался. Вот та же стойка регистрации, на которой я провел перед Новым Годом в прошлом году уже, я не знаю, сколько часов. Сейчас я выхожу, вызываю такси и еду к своему траку. Настроение отлично, отдохнувший, отлично провел, отлично встретил этот Новый Год. Расскажите, как встретили вы, напишите в комментах. Ну, а я выспанный, отдохнувший, полон силы и энергии, возвращаюсь на работу. I'm looking for Uber pickup area. Uber is going to be right down. Uh -huh. Third driveway. Thank you. How do you pronounce your name? Oops. Hello. How do you pronounce your name? Uh, Evgeny. Evgeny. Okay. Yeah. Right? Oh wow, you're working together with your dog, right? <laughs> oh, that's the boss. He lets me. <laughs> so this is Apollo. Apollo. Apollo, yes, and he loves to meet people. You're welcome to call him. All you have to do is say, "Apollo, come here." <laughs> Так, ребята, ну что, я в траке. И пробую заводить. Почему пробуем? Потому что дней действия здесь не был, плюс здесь все-таки прохладно было, но аккумулятор я выключал, только что подключил. У меня, в принципе, сомнений в том, что заведется, нет, но тем не менее давайте запишем. Отлично, без проблем. Так, ребята, всем привет, доброго утра мне! Я нахожусь по-прежнему в Остине, вчера приехал уже вечерком. В общем, все в норме, все отлично. Подъехал на аукцион, где мне с утра необходимо забрать автомобиль, и заночевал. Что вам еще сказать? Давайте про Новый год вкратце. С друзьями, кто-то подписчик, кто-то друзья, арендовали в Южной Каролине большой, огромный дом на озере. Наслаждались жизнью, дня 4, наверное очень-очень прекрасный Новый год, очень круто встретили, так что этот год обязательно должен быть лучше, чем предыдущий так, ребята, ищем Audi R8, поискал в том месте, куда указала карта, не нашел, мне сказали, что вот здесь Marshall Yard какой-то, Marshalling Yard называется, ага, вон она пищит, молодец А, этот. Этот первый? я думаю, что это. Короче, ребят, вся отреставрирована и снаружи, и внутри. Смотрите, и руль новый, и сидушки, и вообще все шикарно. Здесь какой-то электроники они настыкали, видели? Включается, все светится. Но вот не заводится одна проблема. Оп, и все. И на этом все. Здесь, я так понимаю, инжектор, поэтому, наверное, нет смысла педаль еще раз нажимать. О, наконец-то, ребят, постояла и заработала. Отлично. Ребят подъезжает, жалко не успел заснять на какой-то штуке, субару что ли гоночная или что такое, я не знаю, но ну, в общем говорят, говорят can you reader или ribber just a little, ну то есть я все понял кроме вот этого слова, я говорю что сделать я не понимаю reader или опять ribber, я говорю что это, они говорят Р -р -р -р", типа показуй я завел and... Как в фильмах, знаете, такие эмоции у них удивились, ребята, сильно. Видите, есть любители, любители вот таких вот автомобилей, которые сильно громко ревут, но я к этим любителям не отношусь. Ну, ребят, посмотрите, как устроено движение. Каждый автомобиль пропускает, пропускает следующего. Круто, правда? каждый водитель пропустил и готово. В общем, на фривей пробка с левой стороны, я решил объехать по дублирующей дороге справа. Какое-то время я действительно сократил, ну а дальше проб пробка образовалась здесь. Спасибо. Так, ребят, Шевроле комара отдал, для этого пришлось Шевроле вот этот выгрузить. Широкий, неудобный, безумно красивый, конечно. Смотрите, Но я не понимаю, ребят, такая реставрация странная какая-то. Вот здесь все гнилое, видите, все гнилое, просто закрашено, зашпаклевано. Вот здесь все гнилое, он там. Короче, ремонт чисто косметический, я не знаю, насколько хватит такого ремонта. Но зато, смотрите, ключ повернул, завел. Ух ты. Привет. ребята, посмотрите, какие новые триллера. Каких только нету. Inclose на 7 машин. Посмотрите, как задняя часть складывается, интересно. А, у него даже второго этажа нет, то есть он просто со второго этажа вот так вот сгоняет. Интересное решение тоже. Вот такой есть триллер, смотрите. 1200, наверное, стоит, очень дорогой. И вот такой есть, самый лучший, ребят, Самый лучший. Офигеть, ребят, смотрите, труба куда выходит, и мне садиться необходимо. Прямо об ногу, горячий, горячий выхлоп. Короче, не берем, ребят, такую машину не берем.